Здравствуйте! В комментариях к разным нашим видео нас нередко просили рассказать о неомарксизме 20 века. И вот сегодня мы как раз с вами поговорим об одном ключевом неомарксисте, а именно Луи Альтюссере. И поговорим по этому поводу о его работе «Идеология – идеологические аппараты государства», написанной в 1969 году. Луи Альтюссер – это философ-неомарксист 20 века. И, как и многие неомарксисты, он, не удовлетворенный некоторыми положениями классического ортодоксального марксизма, стремился в чем-то Маркса улучшить. Но в отличие от многих других неомарксистов, которые открыто говорили о том, что, дескать, Маркс в чем-то устарел, его нужно чем-то другим дополнить, Альтюссер утверждал, что его позиция является как раз самым что ни на есть правильным ортодоксальным марксизмом. Иными словами, всячески открещивался от любых форм ревизионизма. В то же самое время в его философии идеи, собственно, Маркса объединяются с такими направлениями разнообразными, как, скажем, структурализм или фрейдизм. И вот это самое, мы поговорим сегодня об этой самой работе «Идеология и идеологические аппараты государства». Как несложно догадаться, речь в этой работе идет об идеологии. И здесь сразу же Атюсер заявляет нам, что вообще-то он создает теперь впервые марксистскую теорию идеологии. И предвидит возражение, как же так? Ведь, извините, у Маркса есть целая книга, немецкая идеология. На что Луи Альтюсер отвечает, что книга Маркса не является марксистской. Дело в том, что центральной идеей, наверное, всей философии Альтюсера является идея так называемого эпистемологического разрыва. С точки зрения Маркс между ранними и поздними работами Маркса нет явной преемственности. Наоборот, есть жесткий и четкий разрыв, датируемый 1845 годом. С точки зрения Альтюсера, ранний Маркс, Маркс антропологический, в центре его внимания человек этот Маркс находится под огромным влиянием Гегеля и Фейербаха. Ну а вот после эпистемологического разрыва появляется некая принципиально иная форма знания, ничего общего не имеющая с гегельянством и фейербахианством. Поэтому, собственно, Альтусер утверждает, что никакого, собственно, гегелевской диалектики в подлинном ее смысле, позднего Маркса нет. Прямо скажем... С точки зрения современных серьезных исследователей Маркса, это утверждение не только сомнительно, но прямо ошибочно. Можно показать бесчисленные случаи, когда именно в поздних работах Маркс наиболее серьезно обращается к гегелевскому наследию, гегелевской диалектике, гегелевскому понятию, философскому аппарату. Дело в том, что даже такая работа, например, у Маркса есть, под названием «Экономические рукописи», 1857 года которая просто насквозь пропитана как раз гегелевским диалектическим ходом мыслей и неизвестно знал ли об этой работе Альтюсер по всей видимости знал, но во всяком случае очевидные совершенные следы гегелевской технологии он там почему-то не приемлет ну так вот, исходя из этой в общем-то ошибочной интерпретации марксистского наследия Альтюсер строит свою собственную теорию идеологии Давайте же рассмотрим эту теорию, чтобы увидеть, может быть там все-таки есть что-то интересное. И да, там кое-что интересное все-таки есть. Итак, начнем с того, что Альтюсер говорит о том, что процесс производства, если некая общественно-экономическая формация хочет продолжаться в будущем, а не загнуться после, скажем, одного года, процесс производства, повторяю, должен сопровождаться процессом воспроизводства простого или расширенного. Но это означает, что нужно производить условия дальнейшей возможности процесса производства. Во-первых, это, конечно, включает, скажем, замену износившихся станков, разнообразную закупку нового сырья и все остальное, что связано непосредственно с материальной базой производства, с производительными силами. Но с другой стороны, это значит еще и воспроизводство самих рабочих. Да, и тех людей, которые приносят прибавочную стоимость. И, например, в современном обществе это осуществляется благодаря таким институтам, как семья и школа, которые производят людей, обладающих достаточной квалификацией, чтобы процесс капиталистического производства мог происходить на данном уровне общественного развития. Но, кроме всего прочего, говорит лицо СССР, чтобы процесс производства и сама общественно-экономическая формация продолжала существовать, необходимо воспроизводство самих общественных отношений. И центральное место в этом воспроизводстве самих общественных отношений принадлежит идеологии. Вообще, Альтюсер несколько изменяет марксистскую терминологию. Вместо, скажем, базиса и надстройки, он обычно говорит инфраструктура и суперструктура, расставляя несколько иные акценты. Тем не менее, с точки зрения Альтюсера, вот картина базиса и надстройки, которую рисует на Маркс, это именно что картина. Это некий образ, да, некая пространственная метафора. И Альтюсер хочет ее улучшить говоря о том, что необходимо обратить внимание особенно на настройку, а особенно на такой элемент настройки, как государство. Дело в том, что зачастую государство рассматривается как лишь государственная власть. То есть сам институт государства отождествляется лишь с частью на самом деле государства, с тем, кто в этом самом государстве правит. Но Альцгейр утверждает, что государство гораздо более сложное по структуре явлений. И таким образом он говорит о том, что само по себе государство представляет собой не только государственную власть, но и государственный аппарат. Иными словами, в государство входят все те институты, которые позволяют, обеспечивают репрессивную силу государства. То есть, в чем же смысл государства, согласно марксистской теории? А в том, что это инструмент насилия в руках правящего класса. Это репрессивный аппарат, который позволяет сохранять и воспроизводить существующие общественные отношения. И главная сила в этом смысле государства является этот самый государственный аппарат. Что включает не только, скажем, да, там, правительство, парламенты, но также полицию, армию, суды, тюрьмы. То есть все формы, непосредственно осуществляемого одним классом против другого, насилия. При этом Атюссир замечает, что одним насилием, конечно же, власть не держится. И, следуя итальянскому философу Антонио Грамши, говорит о необходимости учитывать идеологию при сохранении государственной власти, власти определенного класса в государстве. При этом... Он говорит о том, что эта самая идеология, она осуществляется в особых идеологических аппаратах государства. Вот термин, который, собственно, вводит аль -Юссе. Чем же отличаются идеологические аппараты государства от репрессивных аппаратов государства? Репрессивные аппараты государства, такие как армия, полиция, они осуществляют власть господствующего класса прямым насилием в то время как идеологический аппарат государства поддерживает некую идеологию, вовлекая людей в эту идеологию, что таким образом действуя ненасильственными средствами. И это этот вот ненасильственный способ, идеологический способ подчинения правящим классам, класса угнетенного, является дополнением как раз к прямому насилию. Идеологические аппараты государства включает в себя такие институты, как, конечно же, ну, например, и парламент, и партии, профсоюзы, но также и прессу, культуру в широком смысле, включая спорт, церковь, семью и вообще всю сферу того, что называется гражданским обществом. Это самые идеологические аппараты государства, это именно аппараты, это часть государственного аппарата. И власть в них, на самом деле, не сильно отличается от прямого насилия. Дело в том, что как в репрессивном государственном аппарате есть прямое насилие и есть идеология, так же есть идеология и прямое насилие в идеологических аппаратах государства. Но в репрессивном аппарате государства идеология носит вторичный характер, а власть же осуществляется при помощи насилия. То есть, например, в армии также вырабатывается своя идеология, но она глубоко вторична для собственной задачи армии. В то время как идеологические аппараты государства, в них идеологическая функция является первейшей. И репрессии, например, для поддержания порядка в процессе обучения, они являются вторичными. Цель же является именно навязывание определенной идеологии. И обращаясь к истории Франции, в первую очередь, Аюссер отмечает, что ранее центральным в институтом идеологического аппаратов государства была церковь. То есть, вот именно церковь, она обеспечивала вовлечение тогдашнего подавляемого угнесенного класса подчинение его классу господствующему. Но, как мы знаем отлично, что со времен Великой Французской революции значение церкви сильно упало. И что же в современном обществе заняло то центральное место, которое ранее принадлежало церкви? А СССР утверждает, что такое центральное место теперь принадлежит школе. С точки зрения Альтесера, школа это ни разу не только про выработку определенных знаний, умений и навыков. Школа, в первую очередь, обеспечивает подчинение людей, в ней обучающихся определенной идеологии. И поэтому, собственно, Альтесер говорит, что даже учитель, который очень старается что-то там вот особо донести до своих детей... А в действительности он против тратить свою душу и свои силы на воспроизводство господствующей идеологии. Конечно, отец разговаривается, что такое происходит не всегда, бывают исключения, но в подавляющем случае это именно так. Церковь, э, школа это центральный институт идеологического аппарата государства. Но как же устроена сама по себе идеология, которая навязывается в этом самом идеологическом аппарате? А, и здесь э, Альтюссер, во-первых, говорит довольно интересную вещь. Он говорит о том, что идеология находится не только в человеческом сознании. Это не просто идеи, возникающие в человеческой голове. Идеология, утверждает Альтюссер, обладает материальным существованием. Она существует в виде определенной практики, которая осуществляется в рамках данной идеологии. Что же включает в себя эта практика? Ну давайте осмотрим, например, такую идеологию, как религиозную идеологию средневековья. Если человек верит в Бога, это не только значит, что у него в голове есть идея Бога, которой он поклоняется. Это значит, что он вовлечен в определенную практическую деятельность. Он совершает определенные ритуалы. Он ходит в церковь, он становится на колени, он молится. Это целая практическая материальная деятельность, которая, собственно, и означает идеологию. Второе, что очень важно говорит Альтюсер, он говорит о том, что идеология не имеет истории. На самом деле здесь Альтюсер привлекает внезапно все союзники Зигмунда Фрейда. Зигмунд Фрейд утверждал, что наше бессознательное в ней исторично. То есть э, эпохи сменяются, а структуры бессознательного остаются такими же. И Айтюсер говорит то же самое про идеологию. Айтюсер утверждает, что есть некая неизменная структура идеологии, которую можно исследовать независимо от того конкретного общества, в котором эта идеология проявляется. И что же это за структура? Центральное место в этой структуре принадлежит категории субъекта. Вообще, как представитель структурализма, Айтюсер... Очень много внимания уделяет как раз проблеме субъекта. Все структуралисты так или иначе критиковали это понятие, это, которое было центральным для новой европейской философии. Но Альтюсер этой критике придает несколько марксистский дух. А именно он говорит о том, что идея субъекта является центральной идеей, центральной категорией идеологии. Идеология делает из человека субъекта, субъектом человек не является. И в этом смысле идеология э, субъекта означает, что человек, с одной стороны, это некая единая полноценная личность, которая обладает возможностью действовать, свободой воли, свободной принимать решения, нести ответственность за эти решения. Но с другой стороны, он же в качестве субъекта подчинен другой инстанции идеологии, субъекту с большой буквы. Uh, ну вот, например, при этом uh, механизм uh, навязанной идеологии вызывает, uh, обозначается как некое окликивание. То есть вот представьте, да, вы, uh, например, стоите за дверью, стучите в дверь, вас спрашивают, кто там, вы говорите, это я, и вас узнают. Вот механизм узнавания, он лежит в центре идеологического понимания. Если вас узнали, вас, по сути, признали субъектом. И с другой стороны, ведь это бывает и как именно отликивание. Скажем, вы идете по улице, сзади раздается голос полицейского, вы оборачиваетесь. Вы обернулись на его голос. Это значит, вы были признаны в качестве субъекта. Таким образом, субъект это не просто некая свободная, принимающая решение личность. Субъект подчинен э, господствующей идеологии, а значит и господствующему классу. И в идеологии, по мнению... В общем-то, Альцусера все удваивается, и субъекта там два. То есть есть субъект с маленькой буквой, это человек, к которому обращаются, а есть субъект с большой буквой. Если мы, например, рассмотрим христианскую идеологию, то там обращается священник к некому к верующему, и говорит, это ты такой-то и такой-то по имени. И тот признает, что я такой-то и такой-то, а значит раб Божий. То есть одновременно осуществляется признание человека субъектом и подчинение человека субъекту с большой буквы. Конечно, в современном обществе это не обязательно должен быть бог. Это может быть любая идеологическая инстанция, которой мы высказываем верность, которой нас приуча... приучает подчиняться господствующей идеология, Нечто, что воплощает в себе некая фигура, которая воплощает в себе власть капитала. Таким образом, для Альтюсера идеология является сложной структурой. Центральное место, в которой занимает категория субъекта. И делает из человека субъекта не что иное, а школа. Вот э, в этом состоит центральный тезис, на самом деле, данной работы Альтюсера. Ну, а у нас на сегодня все. До новых встреч.